та -дам! Всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Starbase и делиться с тобой самой актуальной информацией по этой игре. Не так давно разработчики выкатили совершенно новое обновление раннего доступа под названием Сборочка EA657. Ну и что же конкретно вошло в эту сборочку, я тебе, конечно же, сегодня расскажу. Ну а пока авансиком поставь лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя поддержка. Взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Starbase и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Ну и самое первое, что хочется отметить, в этом обновлении добавили возможность при простом режиме постройки станции расширять ее границы. То есть такой возможности раньше не было, теперь же, да, она появилась. изменение коснулась и аукционного дома, в который была добавлена возможность покупки чертежей. А точнее, ты теперь можешь выбрать вкладочку и посмотреть, что же тебе недостает для твоего чертежа и что можно сразу же быстро заказать. Прям-таки через аукцион. Очень удобная функция, да, я уже оценил, что жду твоих комментариев по этому поводу. Мы ну переходим дальше уже к менее значимым а, изменениям. Это были переработаны анимации. Анимация от первого лица для полированного грамма. Гранатомета, так он называется Да, извиняюсь заранее, ребятки, закорявый перевод Но я перевожу через Google переводчик Да, патчноут, поэтому уж не судите Слишком строго, у меня с английским К сожалению, проблемки Давайте поехали дальше, также были добавлены Анимации спринта для гранатомета От первого э, лица Также была исправлена ошибочка, из-за которой Игрок мог застревать при прицеливании После начала зависания Во время анимации перезарядки э, Также была изменена кирка Теперь имеет собственную анимацию переноски при движении в приседе или же стоя. Следующий блок изменений. Были обновлены перила в различных слотах станции. Также были обновлены текстуры улучшенного крафт-стола. Дальше изменили немножко добычу на астероидах. Исправлена была ошибка, из-за которой руда с астероидов собиралась некорректно. Еще была исправлена ошибка, из-за которой астероиды исчезали после выхода из грузового шлюза. Ну и еще ошибочка, из-за которой астероиды исчезали рядом с определенной областью, также была пофикшена. Также из исправленных пунктов следует отметить... Невозможность пополнять магазины оружия корабля. Да, была такая проблема. Еще было исправлено исчезновение руды при отмене крафта. Кстати, я сам сталкивался с этой проблемой. Очень э, много хлопот она мне принесла и я оставался без руды. Исправ исправлена была ошибка, из-за которой руды, используемые в очереди крафта, исчезали из-за обновления или отключения сервера. Да, такое у нас тоже было, но теперь все благо поправили. Также был исправлен переключатель 12 на 24 сантиметра, который не создавал правильный. Предмет Были еще обновлены значки меню крафта Это у нас очень заметно стало Они немножко стали поменьше, да-да-да, я уже тестировал Добавлена была панель ресурсов, значок модуля и количество принадлежащих ему предметов Еще были значки предметов уменьшены Добавлены новые фрейм... фреймовые модули в узел Базовые фреймы Были добавлены колонны и рамки Некоторые крафты для верстака были немножко изми... изменены Теперь скамейку можно создать из бастия и вакариума Количество необходимого материала уменьшено, чтобы его можно было создать из одного стека Бастия и одного стека Вакариума. Еще касательно производительности, была улучшена производительность меню с большим инвентарем. Исправлена была ошибка, из-за которой очередь изготовления не очищалась должным образом при выходе со станции. В таблице управления экраны небольшие устройства, добавлена отсутствующая маленькая кнопочка. Еще была исправлена ошибка, из-за которой всплывающие подсказки модуля отображали ошибочное количество элементов компонента, из-за того, что несколько элементов одного и того же элемента не учитывались. Еще была исправлена ошибочка, из-за которой нельзя было полностью прокрутить категорию детали корабля в меню ремесло, машины, мощность при использовании больших э, значков. Да, это что касается основных изменений. Дальше мы посмотрим про изменения касательно э, режима легкой сборки кораблей. Во-первых, был изменен цвет визуализации. Изи build зоны, да, в ангарчике С э, синего на зеленый Исправлены были призрачные предметы Которые появлялись при сохранении и перезагрузке Еще была исправлена ошибочка Из-за которой корабли перезаписывались Меньшей частью корабля Если корабль был разделен еще была исправлена ошибочка Из-за которой корабли оставались разделенными После отключения режима Easy Build Mod Также было исправлено Возвращение кораблей в предыдущее состояние Предотвращено было Откручивание предметов при включенном режиме Easy Build Mod А предотвращение потребления ресурсов При включении Easy Build Mod Была исправлена ошибка Из-за которой корабль в Easy Build Mod Устанавливался как восстановленный Если игрок перезагружает игру Или посещает главное меню Также была исправлена проблема Которая приводила к потере Объектов, которые были повторно прикреплены к модулям, и модуль был развернут в режиме Easy Build Mod. Если честно, я с многими пунктами сам не сталкивался, поэтому, ребятки, вам просто-напросто перечисляю все то, что исправили-поправили разработчики в своем почноте указали. Так ну что ж, легкий режим сборки станции. Переходим сейчас к нему. Что же там у нас поменялось? Новые области в режиме Easy Build Mode открываются после того, как на станции будет достаточно массы вокселей. Теперь у нас максимум 30 областей EBM на станцию. Да, если если честно, я немножко не в курсе, что это такое. Слишком мало я часов наиграл в эту игрушку, чтобы понимать дословно всю вот эту вот трактовочку. Так, ну что ж, дальше у нас расширение станции должно полностью находиться в безопасной зоне. Также у нас ограниченное максимальное количество объектов на станцию. Зоны Easy Build. Первая область имеет лимит 20 тысяч. А расширение же области имеет лимит 15 тысяч а, каждая. Еще было исправлено падение частоты кадров, если на станции было много модулей Режим простой сборки станции теперь отключен по умолчанию при входе в область постро простой сборки Также был добавлен индикатор пользовательского интерфейса, который сообщает включен или выключен ли режим Build Easy Mode Исправлено было пропадание несварных модулей, предотвращено было откручивание предметов при включенном режиме Easy Build Mode Исправлена была проблема, вызванная перемещением основного блока во время основания, из-за чего объекты не могли прикрепиться к блоку в общем, это что касательно у нас легкого режима сборки станций. Далее у нас изменения коснулись и экономики в том числе. Была исправлена ошибочка, из-за которой неактивные лазерные боеприпасы не отображались при покупке кораблей. Также была исправлена ошибка, из-за которой вытаскивание более 9 астероидов в зону сбора одновременно не давало награды а, ни за какие астероиды выше 9 штук. Дальше у нас в плане эффектов были добавлены визуальные эффекты в Paint Tool. А, добавлена была сетка для гранатомета. Была исправлена ошибочка, из-за которой эффекты от горного лазера иногда отделялись от точки выстрела. То же самое практически было исправлено и на притягивающем луче, когда у нас также частички от него оставались после выключения на движущихся кораблях. Исправлена была невозможность добавления модулей после активации факторы аря. Исправлена была ошибка, из-за которой зоны фабрики по-разному отображались для владельца станции и других игр игроков. Еще была исправлена ошибочка, из-за которой ангарные залы не могли проверять перекрытие заводских площадей. Также была исправлена ошибочка размещения объекта, если был включен простой режим сборки. Исправление также коснулось несварных объектов с болтовым креплением, отделявших их от заводского зала. Также было предотвращено размещение модулей зала фабрики, если они частично перекрывались с существующими залами фабрики. И исправлена была ошибка, из-за которой модули Factory Hall отсоединяются, если игрок откручивать детали в области Factory Hall. Исправлена была ошибочка, из-за которой визуализация зала иногда не удалялась должным образом, когда часть станции, содержащая зал, разгружалась и, и быстро загружалась. Также исправлено было уничтожение захваченных объектов в определенных позициях. Исправлена также была ошибочка, из-за которой производительность снижалась после открытия меню крафта при подключении к мосту ресурсов на корабле с несколькими ящиками с рудой в области без хранилища станции. Еще была исправлена ошибка, из-за которой происходил сбой при попытке открыть ящики с предметами. Также была исправлена проблема, вызванная одновременным разворачиванием и сборкой. Исправлена была ошибка, из-за которой диалоговое окно подтверждения продать все не обновлялось, правильно. Отдельные затраты на сборку и производство в окнах, стоимость материалов и на терминалах судовых цехов, на панелях магазинов и в поле стро стоимости материалов разработчика космических кораблей. Теперь есть кнопка «Полный список деталей» для отображения всех деталей, необходимых для постройки корабля. Также выделены поврежденные и дефектные детали на складе, отредактированные тексты узлов дерева исследований в описаниях. В описаниях модулей добавлено примечание о том, что они в настоящее время не работают на движущей кораблях. Добавлено сочетание клавиш для, для блокировки по оси Y и альтернативный режим прокрутки для захвата. Сложные предметы в торговых терминалах переименованы в индивидуальные товары. Дальше изменения касательно инвентаря нашего игрока. В контекстном меню инвентаря была добавлена опция удалить все копии предмета. Было исправлено сбрасывание руды из ящиков с рудой. Также была исправлена ошибка, из-за которой дистанционная взрывчатка бесконечно взрывалась при вытаскивании из, ин из инвентаря. Еще была исправлена ошибочка, связанная с предметами размером 2x1 в инвентаре станции. Еще была исправлена ошибочка, из-за которой свойства входящий и выходящий ресурсного моста не работали с перемещением груды. Дальше, что касательно вакансий Исправлена была ошибочка, за которой в некоторых случаях корабли с носа очищались слишком рано Еще была исправлена ошибка, из-за которой еженедельные кредиты на горнодобывающие и разборочные работы собирались с непредусмотренным значением Также у нас были исправлены различные опечатки во всплывающих подсказках машин Обновлены были переводы для всех языков Добавлены и настроены различные тексты меню Отредактированы были учебные тексты Отшлифованы были тексты в названиях и описаниях предметов отредактирован был текст для чата выход из безопасной зоны запрещен и текст описания разрешить кораблям покидать безопасные зоны также была добавлена ошибка информирующая игрока о переменных мостах ресурсов flow in и flow out и если, переме... речь пер... если перемещение сбор руды не удается из-за того что они отключены ну и также касательно почты имена отправителей в письмах отправленных администраторами теперь имеет префикс админ в списке рассылки также было исправлено странное поведение номеров страниц с с 10 плюс страницами. Дальше перейдем к ракетам и торпедам. Исправлено было пропадание ракет при запуске, также было исправлено отсоединение двигателей ракет и торпед при попытке запуска. Теперь есть возможность установить время безопасности взрывателя по умолчанию на 0,15 вместо одного, как это было раньше. Еще была исправлена ошибочка, из-за которого чипы ULOL в ракетах и торпедах отображались как отдельные в конструкторе кораблей. Ну и также была исправлена ошибочка, из-за которой торпеды запускались в обратном направлении. Что касательно лун и лунных городов. Были добавлены новые камни и обновлены текстуры ландшафта для нескольких лун. Добавлены были светлые и темные варианты жилого модуля в лунном городе. Еще были добавлены голограммы на лифтовые входы, на крышу небоскреба и в столовые жилые модули. Также были обновлены перила, были добавлены лифтовые голограммы, были, были обновлены посадочные площадки лунного города. Если честно, друзья, я сам на лунном городе не бывал, не могу показать как оно там на самом деле сейчас есть. До лететь достаточно далеко а у меня нет нормального корабля ну что ж поехали дальше корабли теперь могут появляться и исчезать на каждой посадочной платформе ранее работала только одна из них мониторы появления теперь можно найти на внутренней стороне каждой платформы под их обознач обозначенными номерами т1 т2 и так далее корабли появляются наверху платформ ранее они появлялись на поверхности планеты из-за гравитационного бага также у нас страховой терминал теперь перенесен из т4 в т1 он по-прежнему находится на той же посадочной площадке что и Раньше островная платформа рядом с городом Что касательно по реконструкции а, машин Было уменьшено время разрядки реконструкцион машин с 300, до 3, с 300 до 30 секунд Были изменены цвета индикатора батареи По поводу исследований Был переименован узел микросхемы памяти ULOL в микросхему памяти и реле ULOL также был добавлен пункт реле памяти в узел микросхема памяти и реле ULOL. Еще был добавлен новый узел станция декоративный Также был добавлен новый декоративный узел станция обеспечивающий декоративные пластины при разблокировке. В узел ракеты добавлен модуль ракетного двигателя А Было заменено устаревшее гнездо для чипа ULOL на новое на узле Basic ULOL чип. Также было исправлено падение FPS при открытии окна исследований. Что же касательно настроечек, были добавлены новые настройки, настройки режима Easy Build Мод, я так понимаю, да, режим простой сборки станции включен, включен по умолчанию, ну и были исправлены настройки временного сглаживания, которые не сохранялись. Также была исправлена ошибка, из-за которой контейнеры модулей становились пустыми после получения. Фиксированные болты и сварные швы иногда отсоединялись после снятия секции с корабля. Также были исправлены рычаги, которые не работали в одном направлении, если удерживался Control, привязка была по умолчанию. Те самые Уведомления об исчезновении теперь видны только игрокам, которые находятся рядом с кораблем и имеют соответствующий доступ. Также была улучшена загрузка декалей. Э, наклейки автоматически загружаются или выгружаются в зависимости от расстояния, вместо того, чтобы пытаться сохранить их все загруженными. Теперь у нас, значит, улучшено обнаружение массовых изменений содержимого контейнера. Ну и по поводу судовых магазинов. На все станции Origin добавлены магазины Rando 5, Rando 6 и Rando 7. По поводу судовых магазинов буду немножечко краток. Да, просто скажу в целом, что достаточно много добавили различных кораблей в различные магазины до да, стартовой базы. Ну и вместе с ним также прошу ознакомиться с остальными а, изменениями, уже более-менее незначительными, которые представлены тоже, на, тоже в почноуте Ссылочку я оставлю, конечно же, в описании. А что ты думаешь по поводу новых изменений и нравится ли тебе то, что разработчики пофиксили? Лично мне нравится то, что идет разработка активная. Да, у нас разработчики не забивают на свое творение, а стараются сделать его только лучше. Но на сегодня пока что это вся информация касательно данной темы и билда 657 -го. играй только в самые крутые топовые игры приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся, продолжение следует конечно же